Русское радио. Всем доброй ночи. За окном холодный февраль, и каждый из нас ищет способ согреться. Кто-то выбирает стаканчик глинтвейна, кто-то объятия любимых. Кому-то по душе укутутся в уютный плед с пушистым котом на коленях. Ну а я, Костя Снурницын, и Русское радио предлагает вам свой рецепт. Горячий шоколад с песней «Ты обними».